Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. В Беларуси в основной день выборов президента республики пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету. С утра в воскресенье в соцсетях пользователи сообщают, что мессенджеры, в частности Телеграм, работают с перебоями. Кроме того, пишут, что затруднен доступ к YouTube. Некоторые сайты не открываются, в том числе сайт независимого наблюдения ЗАБР. И, также с перебоями работают популярные VPN-сервисы. Как отмечают пользователи, проблемы наблюдаются как у тех, кто пользуется стационарным, так и мобильным интернетом. Сообщения о проблемах с интернетом поступают из разных регионов страны. Отдельные торговые точки вывешивают объявления, что из-за технических сбоев могут не работать терминалы. В Телекоме заявили, что наблюдается проблема с внешними каналами, большая нагрузка. О конкретных сроках решения проблем не сообщают и приносят извинения за доставленные неудобства. У многих пользователей нет возможности зайти на сайты госучреждений, министерств и ведомств, государственного агентства Белта, а также на сайт президента Белоруссии.